Всем привет! На связи ФСРК и... Дел, собственно говоря, да, именно так. И у нас МКшечка один а наш Да? Ну да, типа... Да. Барабанные палочки. Итак, у нас на связи Герас и... Джакс Бриз. Давайте посмотрим, что это за мощные кулачки у нас тут. И смотри-ка, ты стволик выбрал. Ай-яй-яй. Да? да? У меня, собственно говоря, герой войны, а у тебя, как я успел заметить, живая история. О, да. Вот так вот все весело. Ух, ух. Немного назад и столб из песка. Ну, даже не знаю, воспользуюсь я ими или нет. Ну, в любом случае у нас килизей катали. И, и кто у нас побеждает? побил. -то? Я еле встал. Ты офигел. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. Не переживай. А вот и я. Здорово, Твою песочницу. Не буду эти давать пятюню Иди на Готов. Твоя работа. о oh. Хе-хе. Ух ты ж. <р enterprises> Че? <рек microwave> я что-то попытался сотворить, а ты мне тут. А? О-о-о! Oh. Че, я внизу- снизу сидел, никого не трогал. Аккуратно, аккуратно я иду. Че это такое? Че это сзади было? А? Почему она так далеко? О, да ладно. Это жесть. О, я выжил? Нет. Нет. <laughs> не Если бы не этот выстрел, да, то может быть ты его был бы жив. Нет. Я решил атаковать. Вот вот ой, ой, ой. <laughs> Да что такое? <свят> о! о, вот это кулачок, а? Ч ⁇ это я тебя ты просто отбросил? <свят> Даже урон не нанес, а? Опа! подлетел, а, ко мне какой, а? Интересно, я все вышибу из тебя, нет? <свят> нет. Ах ты. Это просто, ты что это такое скажи. вот так. Ну ка, слави. Да что ж такое-то? О ч то новое вылетает. Да а Остолбиней! А чё оно? <с <с чё за фигня? Ты просил тебе по башке дать? Не было такого. Ух ё-моё. Это чё, я песок какой-то долблю, а? Это чё за какашки от меня летят? ой ой ой Часы! Ну что, готов? Часики, часики, готов. Я готов. Временная петля. Что это? Что это? Это петля. Какой кайнынь? Ты что творишь? Ой, ё! Обалдеть! Эфисерк, вот. скажи мне, пожалуйста, почему я вижу свои кишки? <свят> В руки биологии проходят не напрасно. <свят> а, ну, если, так то, да, если <свят> так, то да. Что ж, если вам понравилось такое мясцо и не да. мясцо, то мы идем дальше! Именно так, именно так. Будем продолжать наше мяско во всех его смыслах. Что-то часики я что-то не особо заметил, что-то дают они? Да они вообще хз дают. Ну может что-то дают, может просто нужно прожимать комбинацию и тогда сработает. А, древняя душа у нас. Ой. Древняя душа, чёмки. Так, рандом. Да здравствует. Mm -hmm. И кто победит? О, бойцовский клуб черный дракон. Mm -hmm. Ну прям в тему перчаточка веков ложи шипов и сыпучий песочек у тебя кстати попроще приемы заметил у меня почти все приемы из четырех последовательностей у тебя есть его. но долго юзается зараза угу. долго касту еще ё смотри сколько сразу. выбил ты что хочешь чтобы я тебя сразу убил <связь> или помочьешься немного <связь> о, ух, так ты вот так так да? <связь> о да что ж ты часы ставите, синий? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ж, это более пипец. Более. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Ох, пипец. Мои кулачки. Покраснели? Мои кулачки разогрелись. Да, нифига. Ой-ой-ой. Ой, я тебя еще и прижег заметил. Ч ⁇ Ч ⁇ ч ⁇ было? Посинение. Здрасте. Ты. Че? да? И чё ты стучишь? Не откроет вам двери. Чё блин? блин? Че было? Да чё ты сейчас? Че... Что? И что ты сделаешь? Чё, чё? На. Вот ты, господи! Чё, чё это такое? Юманы! Это Ох, что забыла? Я так не понял. Не знаю. Оу, офигеть! Чё-то новое случается. По да. О -о -о, пошла пошло мучило. Офигеня! О, Красиво! да да да да да да да да да да да да себе да что-то новое тут что-то вообще пипец много всего да да да да ой ой ой ой Чё? Я могу бить! Захват! Это, нет, я именно бил. Это пупец. То есть, я захватил как-то и ударил. Я бил прямо кнопками, прикинь? Че? Да ладно, это был захват. Че? Вот это было классно. Вот это было классно. Это было прям, мне понравилось. Прямо. Брутальный, брутальный герас. Ну, чего ему стоило, конечно. Класс, да, пришлось попотеть. Ну что, выбираем третьего? Третьего. Да, выбираем третьего. Способности. Третьего. Да. Я даже не знаю, кто мне больше понравился. Я тоже не знаю. Странное чувство, по-моему, блин, первый. Было интереснее, но я все-таки хочу посмотреть второго по более понаглядне. Но ну, я второго возьму просто потому, что это капец какой-то с приемом вот этим с кулаками. И где же финал? Загон для зверей. Хм. В Колизее. Окей. По захватам, как раз я юзал. Ну я хочу сказать, я эксперт по захвату Оу. Я чё-то первый раз обратил внимание, черт на кулаке Ну я тебе и говорю, я этой фигней бью. Это пипец, конечно да. Ну смотри, просто, это капец А, вот оно там оба э -э, это Что это такое что было о оба. да ладно промазал <свист> о, <свист> а вот сейчас не промазал и сейчас о -о -о. не промазал чё песок а <свист> Ох, ё! Контратака! Да. Бум! Так. Нифига, сколько ударов рисует. Бум! Ох, Не успел я, не успел. Серия из друг за другом фаталити. Yeah. Ну, no. все больше там, да. О. О. Захват у нас что-то так реализуется. Да. Ай ай а -а. Так, иди, еще иди, один иди, захват иди. только другого человечка. Ойо, да ты заколебал меня найти бросать. Ух ё! Да что там такое? Кино. Вот он фигню какой-то делает, я не могу. Чего? Вот это было классно. Ух ё, моё. Чего? Сразу. Офигеть. Шломачкилова. Это что за хрень была? Ой. Ой. Ой. Красиво. Красиво, <п hiç eyelidrica> красиво. <stre> <políticas> мне понравилось. Это пипец. <autistic> да, но красивый пипец. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и еще что. Конечно же, делиться данным видосиком со своими друзьяшками. Да, и оставлять свои комментарии почаще. Ну а на сегодня все, с вами был Дел и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока.